Здарова! Это обзор от Mob.org и опять этот трэш! Про сегодняшние новинки можно мало что рассказать, а потому я постараюсь побольше показать. Итак, в сегодняшнем выпуске вы увидите Бога оленей Симулятор охоты Заразный платформер Карточный футбол И длиннорукую обезьяну Поехали Бог оленей – это игра, способная перевернуть твои религиозные взгляды. У тебя ведь есть минутка поговорить об олене? Сюжет повествует об охотнике, который стал жертвой, и в результате мгновенной кармы был перерожден богом оленей в маленького олененка. Тебе предстоит пройти долгий путь, состоящий из морали, загадок и поучений. Пройди этот невообразимо красивый пиксельный платформер-адвенчуру и перестань, наконец, убивать беззащитных животных! никто не запрещал убивать животных в симуляторе охотника на оленей 2016 тебя ждет улучшенная графика физика огромный арсенал нового оружия трофеев и локаций в остальном особых изменений в серии нет. просто убивать стало интереснее веселее и доступнее теперь ты сможешь поохотиться на горных козлов пантер уток и даже на огромных бурых медведей которые просто пытаются защитить свою семью Заразник это невероятно веселое приключение зеленой сопли, которая должна выбраться из исследовательского центра путем присасывания голове человеков и управляя их сознанием. Каждый персонажик обладает своими способностями и оружием. Используя других в своих целях, ты будешь стремительно ползти к успеху. Ну, в общем, тебе не впервой. Попробуй понравиться. В несложной игре «Бум-бум Boom футбол» Boom тебе предстоит грамотно составить команду из карточек, чтобы привести ее к победе. Во время броска, паса или бега игрока тебе предстоит тапать по всплывающим кольцам раньше противника. Ну а скорость тапа соперника будет зависеть от разницы в показателях ваших карточек. Короче, легче попробовать, чем объяснить. В игре 300 коллекционных карт, 3 поля и возможность игры против реальных игроков. Ну и последняя игра на сегодня это Мобу. Мобу это имя прожорливой обезьяны альбиноса. Однажды Мобу встречает чудаковатого колдуна Вуду, который дает ей способность растягивать руки в неограниченную длину. И нет, чтоб мартышкам юбки задирать, он скачет пулианам, по пожирая бананы. Несмотря на незамысловатый сюжет и знакомый геймплей, игра тащит великолепной стилизацией, юмором и веселой игровой механикой. В общем, два слова добротный таймкиллер. А на сегодня это все. Качать! понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал, вступай в группу и молись богу оленей вместе с нами. А по этим ссылкам можешь посмотреть то, что видишь по этим ссылкам. Да, вот так все просто. Это был обзор от mob.org и я Трэш. Увидимся!